Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. У нас, в общем-то, во все времена была повестка, да, такая э, модная, что нам готовят концлагерь, вот. а сегодня еще и цифровой концлагерь. Но насколько это вообще актуально, реализуемо, возможно, давайте просто логически к этому подойдем. Вот. Сразу спойлер, никогда, никогда от слова «совсем» Никто не будет нам делать такой концлагерь. Потому что это невыгодно тем, ну, кто эту игру управляет. Вот. У каждого существа, любого, есть свой предел зоны, так скажем, жизни, зоны размножения. Если этот предел перейти, ну, существо просто перестает размножаться. Да? У кого-то это зависит от питательных веществ. То есть пока есть чем питать, они будут размножаться. Ну вот. Уровень их осознанности вот такой, да? Ну, человек все-таки признан самым осознанным, да, существом. Вот. Ну, сегодня мы знаем, что в зоопарках очень много животных не содержат, только потому, что они там умирают. Вот. Но ну, какие-то более-менее размножаются. Но ну, опять же, тенденции вот эти, они разные, размножения, да? Но ну, все хуже, хуже, хуже. Вот. То есть туда постоянно завозят новых особей, взрослых. И человек не исключение в данном случае. У него тоже есть свой предел. Скажите, зачем вот хозяям игры да, люди, которые вот не размножаются, ништяки-то им кто будет эти все изготавливать, доставлять? Кто? Вот. Сегодня просто я немножко изучал этот вопрос. Можете проверить не верить на нас, просто проверить. Сегодня во всех странах, практически во всех, как говорится, исключение лишь подтверждает правило, очень плохо с рождаемостью. Это просто национальная проблема многих народов. Вот. Неважно, капитализм в вашей стране, коммунизм, да вот. либо вы третья страна мира, то есть у вас в перемешку все, микс такой. Вот. Неважно не совершенно. Рождаемость Наружено. То есть вот национальная проблема. Народ не рождается от слова совсем. ну Точнее не то, чтобы совсем, а совсем в том плане, что умирает больше, чем рождается в этом отношении. То есть вот такой крест. Ну, вот. В некоторых странах большая продолжительность жизни, и поэтому это не так как бы очевидно. Но те, кто у руля, те знают. А вы можете просто цифры посмотреть и убедиться, что это именно так. Рождается гораздо меньше, чем умирает. Вот. Ну, это простая математика. То есть есть папа-мама, да? Если они родили одного ребенка, то ну, это вопрос времени, когда такая нация умрет, вымрет. Вот и все. То есть, чтобы просто, просто вот сохранить хотя бы да, популяцию, нужно, чтобы хотя бы они двоих детей родили. А рост – это уже три ребенка. Как много вы знаете семей, в которых три ребенка в семье? Вот рядом с вами много таких семей. Поэтому те, кто рулят этой игрой, они это прекрасно знают. И поэтому вот этот концлагерь, ну просто им невыгодно такой концлагерь делать. Ни цифровой, ни какой-либо еще, потому что просто начнется массовый суицид, как минимум, да? А как максимум, просто понимаете, человек не настолько осознан, чтобы вот, э, по воле своей прекратить э, рождаемость. Да? Вот мало таких людей. Поэтому просто природа это делает за человека. Она просто ограничивает его рождаемость. Просто он и перестает самовоспроизводиться. Вот и все. Поэтому ничего такого не будет от слова совсем. Никто эти гайки никогда не закрутит. Потому что, понимаете, вот некоторые еще думают, они будут крутить, крутить, крутить, да? И смотрите, где вот этот будет у них, так сказать, баланс, да? Насколько можно закрутить, чтобы не перекрутить. Господа, это так не работает. Попробуйте вот контролируемый взрыв, да, сделать. Но это вот само, само вот это вот слово, контролируемый взрыв. Вы контролируете только вот скажем, площадь, да, вот эту вот можете как-то снизить, чтобы он не вырвался за какие-то пределы. Но взрыв, извините, если он произошел, он произошел. Все. Вот. И поэтому вот крутить гайки пока не произойдет срыв. А как произойдет? А что, если произойдет, тогда что? Что, что фарш назад, как провернуть? Вот в том-то и дело. И на сегодня такой момент. Вот рождаемость-то уже падает, ее, ее практически нет. Очень слабенькая. Вот. А как обратно запустить? Вот как сейчас обратно запустить рождаемость? Кто-нибудь знает? Вот. Поэтому вот эту мысль можете просто выкинуть из головы и те политологи, которые ее там на головном глазу, да, с умными вещами нам распространяют, просто можете плюнуть им ну, не знаю, стоит ли плевать в монитор, да? Вот просто плюньте в раковину, представьте, что вы вот в лицо такого политологу плеете. Вот и вся. Потому что это очень-очень глупые утверждения, не имеющие с реальностью абсолютно ничего. И вот в плане рождаемости, кстати, очень интересен тот момент, когда нам рассказывают про якобы золотой миллиард. Да? что останется только золотой миллиард, только непонятно, кого? Индусов, китайцев... Кого, кого золотой миллиард ост останется-то? <свят> Из европейцев уже нет. Кого останется-то? А. То есть рождаемость... Вот они поломали рождаемость, да? люди уже не рождаются. Они не знают, как это отключить, как вернуть обратно рождаемость. А. И они вбросили вот эту байку по басинку о золотом миллиарде, что есть какие-то они, которые вот нас хотят к золотому миллиарду, Численность наша сохранить, вот. чтобы вы переключились на этих «они». Вот. С хозяев игры, которые, вот, собственно, утверждаемость поломали, да, вот. чтобы вы переключились на «они». Вот. Так что, друзья, нет, здесь все немножко не так работает. Никакого золотого миллиарда. Вот. А все эти вбросы и ну, обращайтесь к себе, все вопросы и ответы у вас. На этом стоп, друзья, и до следующего видео. Автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Пока!